Есть такая небольшая история, ты хочешь ее слышать? Да, звук по а, Суть в том, что когда я пошла на почту, но это типа, я не знаю как это назвать, это типа граница. И okay. суть в том, что чтобы мне не платить за нее, за эту посылку где-то 50 евро, мне нужно чтобы она была как бы не заказом каким-то потому что тогда на посылку будет прилагаться налог налоги да налоги 50 евро налога это очень много это очень дорого даже для меня я могу вместо этих 50 евро целую игру купить и в общем чтобы в этот раз, чтобы доказать, что это не какая-либо заказная шняга, мне нужно было ее вскрыть. То есть. Ты вскрываешь это. Я ее вот как бы, я вот так вот ее вскрываю и вижу вот такую классную коробочку. Он говорит, я, объяснить, я пытаюсь объяснить, типа это подарок на день рождения, там э, лежит максимум какая-нибудь э, игрушка, э, игрушка потом попер э, поперхнулась, я такая э, фигурка, чтобы ничего не подумали. А объясняю, что у меня там лежит как бы подарок на день рождения на 17-летие. Если я скажу, там лежит игрушка, это будет очень странный диалог. Да, но мужик сказал, вскрывай дальше Вскрывай дальше Я вскрыл Я, mm. Вскры... я вскрыл дальше Вот тут даже кое-что порвал Потому что ты ее так запечатал, что она Потому что не открывалась постоянно что... я её... Она не открывалась вообще Когда я пыталась починить наш нож... Починить? От... Вскрыть ножом Она отказывалась открываться Вот ты вскрыл. Я ее вскрыл. И он сказал, ладно, показываю, тебе, показываю теперь все, что там лежит. Я отворачиваюсь и начинаю ему показывать там что-то, чувствую, там что-то вываливается уже. Так что эффект сюрприза на половину просран. Всем доброго времени суток, с вами Хиновский, и с вами на связи уже, как вы поняли, очень долго висит Оскар, который знаменит у нас тем, что он делает очень крутые аваки, ссылочка на Инстаграм и ссылочка на страничку ВК и на Ютубчик я оставлю в описании. И он вместе с медзуки которая также известна как Little Snake Slime, решили прислать мне на 18-летие вот такую посылочку. Мусор. мусор, да, правильно. Решили прислать мне мусор на день рождения и сегодня мы этот мусор будем с вами вскрывать. начать ты готов? С старшеклассником можно. Никто не знает, что ухина в этой жестяной баночке. Нет, нет. нет, нет. Это, это честный энергетик. Честный энергетик. Я его только что вскрыл. Он еще наполовину полон или наполовину пуст? И первое, что мы видим, надо каким-нибудь таким деловым голосом говорить Это вот такие синие хрени и Расскажи немного о этой синей хрени, Оскар Я купила ее за 178 рублей И вот мне сейчас сообщили, что эти 178 рублей пойдут в мусорку Но зато жамкать приятно, скажу я тебе Я синюю фигню убираю О, еще что-то нашла, нет, это бумажка Все? Окей Ой, смотрите-ка я думаю, -а -а. что я вижу это вот такая вот э, это Альби, 아, Альби э, злюка принцесса. Надо повесить на какую-нибудь э, полочку из моих трех. Это долгая история. Это очень долгая история. Сколько недель две назад или когда я тебе это отправил? У нас была встречка в Москве, и как бы я должен была повестить людей. Вот, представляете, я хино посылку отправляю. Плюс со мной был Альби, и кое-что прилагается с ним. Дай-ка, мы ему накалякаем что-то. Да, <лем muy febles> <Da>, я это вижу, потому что я сначала не поняла, <priests> что это такое, почему тут странные корявые почерки разные. Я поняла. Там есть этот кто-то еще, там есть анока, там есть лист, там есть все. Да-да, я вот вижу, это они oh, <interferes> на встрече. Это они на встречке просто на коленке писали и поэтому вот такой вот кривой почерк я еле разобрал. Мы тебя любим с дыречкой. Олеги, но у них просто кривой почерк а, Ты самый лучший, Лис а, Потом Муа от кого-то а, Смог в нос от Бигби Хотя бы Бигби меня поцеловал а, Эй! А, Слава Напалу. Пау а, Чмог в пупок от Пилигрима а, Ты не что-то там, типа та И Сдере от Фэт Кэт То есть, в общем... Очень милые пожелания от нескольких людей А Бигби -би я целую отдельно Ну а Бигби Дальше у нас тут э, Оскар решил подписать плакатик с автографом И тут написано ну, еще на деле, да это просто Единственный, который со встречки остался И как бы, почему бы не кинуть его в посылку Тут у нас э, шмекси-пекси Оскар Наполовину раздетый а, И у э, нашего Оскара Очень врачебный почерк Но его можно понять Чёрт. Теперь ты стал совсем взрослый Совсем? Ты говоришь это со слезами на глазах? Пломбирчик, запятая пломбирчик И ты краткой забыл черточку У тебя тут черточки нет Да господи, я врач Удачи тебе, никогда не грусти для меня это очень важно, сердечко от шоколадки. Это очень мило. Это очень мило. Дальше я вижу уже Мидзука, решила э, оставить э, свою лепту. С ДР нарисованы у нас тут Хина, чтобы в доме было счастье. Анока И видно, что они все это писали на коленке, потому что Анока забыла скобку закрывается. А нока, ну не забывай, что скобки надо закрывать. Итак, в общем, здесь у нас наклеечки с какими-то странными сумаистами, микстейпом и вот таким вот милым бусом, скажу я вам, басом, бусом из тотора. но сложно сказать, что это из тотора, потому что на нем изображен значок Volkswagen. Немецкой автомарке. Автомаркет а это, уже мне. это уже мне Это очень милая штука Здесь у нас э, Оскар э, С э, Хину Илья Они все одинаковые Там, Они оба. Да Похоже, Оскар уже изменяет хина санока. Плохой хина. Это Амон, это Амон, не путай. Ну ОМОН, Амон, Дамон, Данон... Три э чебоса. Э чебоса хиноса, чебоса аноса и чебоса асоса. О, дальше, дальше самая лучшая часть этой посылки. Русские риски! Русские риски, которые застревают знаешь, тут странная штука, тут оказывается дырка от чего-то в этих ирисках. Потому что да, я их сжал, я вот так их жал, и внезапно на меня поду... подул из этих ирисок ветерок. Это было страшно. Да. Женщина! Милка очень странная. У нас милка выглядит совсем по-другому. Она почему-то вот такая. Они Есть... дорогущие. У нас они очень дешевые. У нас они стоят где-то 99 центов. Да, это очень дешево И если в России они почему-то такие вот такие вот, У нас они именно прямоугольные И вообще другая картинка Если я найду фотографии в интернете Я их куда-нибудь сюда вставлю О, вот это мне нравится Вот это хорошо Вот этого в Германии нет, а именно Альпенгольд Серьезно? Да, у нас зато дофига милки Но Альпенгольд я, если честно, не видела то есть, я видела, у нас есть очень дофига Ридершпорт и Милки. Ну, такой вот, именно марки шоколада. А Альпенгольда я не видела. Хотя, вообще, это немецкое название. Так, здесь у нас продолжение Оскеринова... Ты еще не все разгреб, зачем ты лезешь туда? Я говорю, положи это на место. Оскеринова дельма. То есть... я, на место, на место это положи, это в последнюю очередь. Нет, нет, я, я, я хочу помять это, это антистресс. Жди меня, жди меня, ты понял? Почему-то оно пахнет гарью. Но это очень мило, на самом деле, пока Оскара нет, скажу, что я очень честно. Это очень приятные подарочки, но мы Оскару об этом не расскажем. Это очень приятно. Что? Ладно, оно сидело тут. Выкидывай, выкидывай Покидываем его дальше, я вижу там уже очень приятные вещи Так, глоток за вас Смотрите, дальше у нас идет слайм от нашей Аноки Или же Little Snake, знаю Она наклеила тут очень странную наклеечку с тортиком Это какой-то у нее оригинал слайм Я без понятия в этих слаймах не секу Sometimes. Иногда и их делаю. Давайте, давайте его нюхнем, как настоящий наркоман. Давайте нюхнем с вами. Давай, я тоже его нюхну. Ой-ой-ой. Ой, так. На вкус похоже на голубику. Ну, это, я не знаю точно, как это на русском. Голубика. Блюбери. Голубика. Блюбери. Блюбери, голубика. Вот, и здесь изображающий... Глубику шарики, то есть как на этом тортике это, это очень приятно Так, ой, какой приятный звук От этих Штук Очень мягкая текстура Смотри, как тянется, господи Как жвачка Окей, э, в общем э, Я вырежу, конечно, все это остальное Что это? Заказывайте слайми Слайми Заказывайте слаймы у Little Snake Снэйм, они очень красивые, пахнут приятно, щелкают приятно. Щелкают приятно. Дальше у нас идет вот такая милая штука, господи, обожаю. Тут Оскар пытался, видимо, сделать повязочку. Но зайчику повязочка не подошла Вообще-то подошла, ее надо просто чуть-чуть оттянуть, и тогда она будет нормально. Это вот такой маленький пушистый Пуся, веслоухий кролик Альбинос Очень похож на персонажа, с которым мы, в общем-то, с Оскаром и ролим Которого мы шиперим Очень похож на альби, именно что он Альбинос И... Тот Рофул, когда я говорил, что Альби похож на зайчика. Да, да, да. Это очень мило. Он очень пушистый, эта повязочка просто. И главное, она не из бумаги, она из какой-то ткани. На джинсу похожа, или кожу. Это мои джинсы. Видите, Оскар настолько беден, что жертвует для меня своими джинсами. Тут. А это очень мило. Я уже вижу, что там надо открыть. Чтоб ты понял, я помню, я тебе жутко истерил пару дней, что в Москве нету покемонов. Где бы я не искал, покемонов не было. Ну что, да истерился, что они появились? Нет, я поехал в ЦДМ, зашел там в какой-то калай-шоп или что-то такого, и там было это. Короче, там эти штуки, они от нас самокой, ну, как бы, совместно, скажем так, который голубенький, который твой любимый, это вот от нее остальные. О, а -а -а, как мило, Господи. Я, конечно же, могу состроить валю милую вордашку, чтобы показать, что я очень счастлива. Сейчас у меня очень интересная распаковка. Солдатец нет. Нет. Вернее, я... да. Да. да. Вот Флериан, Вэполиан и. Да, да, Глейсиан, моя любимка, моя любимка, любимка, любимка. Обожаю его. Очень классная штука. Тут у нас, похоже, самая сладенькая. Да. Тут у нас самый альбиносик. Вредная принцесса. Вредная принцесска. Оскар. Как мне его открыть? А! Оскар специально заплаховал. За, запаковал его уже всех, чтобы Кина не мучился. What? Начнем с, не с самого сладенького А просто журнальчик с Оскаром. Итак Обзор на журнальчик с Оскаром Перед вами на первом, на, на первой странице на, на таком заголовочке Находится Оскар Шмекси-пекси Оскар Далее Задник просто черный чтобы Далее Я понял, что там. Uh, здесь очень плохо видно, на самом деле, но это. Я вставлю ченочку рядом. Uh, кадр из, uh, из, из, из небольшого клипа Оскара, где, где, где, где был этот Хина и Оскар. Я не помню, как он назывался, но это был очень классный клип. Да, выйдет что-то там. И тут. Небольшие буковки. Я не хочу портить просто журнальчик, э, но, поэтому не буду сильно его раскрывать. Далее тут у нас э, сам Оскар. И тут у нас небольшой текстик. Оскар у нас моделька. Оксфор у нас шекси моделька. О, вот это вот, это вот красота. Здесь Биг э, Бит постарался, под подфотожопил. Э, здесь у нас Оскар и принцесска. от Биг самый лучший. Так, далее. Так, это я была, это было. А, тут у нас... Я просто пытаюсь разобрать буковки, но это просто набор э, странных буквок. Здесь у нас Шмакси Пекси Оскар, версия первая, потому что ты его перекрашивал несколько раз. Я про этого. Ну. А, тут, а тут у нас упоротый Оскар Это приятная штука на самом деле Что Оскар уделяет внимание деталям Самая сладенькая Самая-самая Какая Привет Oh, no. Вроде бы живой а -а -а, Глаза словно живые Господи я, вот, я его волосы трогаю И кусок джинс Маши Так, как бы не кстати спалили меня, Ну ладно <laughs> Ну вообще перед вами Вот такой вот милаш Давай, давай, давай Фокус, фокус под повязкой, чтобы вы понимали Мы не знали, что сделать, поэтому там просто Другой, глаз. Там хороший глаз Или? Там хороший глаз Он слегка отличается от другого К слову Потому что, типа, я так сделала, что Я пыталась повторить красный белок Как бы и, и эту Как ее её... Ну да, да, это, это видно. видно У него как будто бы он как раз таки ранен Или что, типа, там Ну как у слепого человека И это очень приятно на самом деле Такое внимание к деталям а, Красивые бровки такие такие бровки. Посмотрите на эти бровки На эти глазки, они реально как будто бы живые Это красота такая И у меня нос сочесался даже Ой, носик нежный Вообще вся эта, это прям пломбирчик Естественно Волосики просто классные Такой шмекси-пекси-мальчик у него голова поворачивается, смотрите. <смех> Он может смотреть на вас вот так вот, а может вот так жопку повернуть и ну привет, Чика. А повязка, к слову, очень хорошо держится, что удивительно, она не спадает. Ну да, она приклеена за шевелюрой, скорее всего. Если снять, причё... Если снять прическу, эту повязку можно вовсе снять, но прическа снимается довольно-таки трудно, ее можно поломать, так что не советую. Ну я и не собираюсь снимать прическу. Плюс, к слову, посмотрите... Как она, насколько хорошо слеплена плечо плеческа. Она прям как будто бы влетая. Я, я боюсь. Я, я, я зрителям покажу. А, я вижу, я вижу а, а, какая-то белая штука. Такая белая, очень милая штука. Препала повар... она. ОМГ Чтобы ты понял, я делаю вот это сейчас Блин, это очень классно По сути, это мой первый автограф, в слов. Я лез под ногами у людей, чтобы забрать второй Ого. Я тебе писал больше, говорю, я выхватил один Ты начал мне меня сращивать, типа, забери мне, забери мне чтобы вы понимали, кто это, это Imagine Драгос. Как это ты вообще получил? Тебя же так должны были раздавить!